сюда, все. <звук> так. Замечательно, замечательно. Все, это хорошо. Один человек есть, это хорошо. Второй мне лайкает э, Это самое второй мне лайкает получается видосы Поэтому нормальды нормальды Вот Все, теперь теперь можно заклик Бэйтить реально Теперь надо реально чтобы вы проставили актива очень много Чем больше актива тем больше все получите реальный тем этим реальным вот поэтому 20 человек получат 16 человек хорошо 16 человек получит э, сундук реально сундук реальный то есть я прямо сейчас за и главное быть подписанным и ставить лайки и рассказать друзьям обязательно рассказать друзьям это спасибо большое за, за, за подарочек спасибо большое огромное вот Отдельным спонсорам, кто дарит, вы увеличите шанс на большое количество, на большее количество сундуков. Чем больше подарков, тем больше сундуков. Реально я вам отвечаю. вот Поэтому благодарствую заранее. Всем спонсорам заявляю, что больше тонат, больше сундуков. Больше количества сундуков. Поэтому, да. Спасибо большое, спасибо большое. Благодарствую Очень... Опа Подписываемся, друзья, подписываемся Вообще, жесть. Красава залетела. Вообще красиво. Спасибо большое. Просто молочинка, просто Обнял, приподнял, вообще супер Поэтому, друзья, подписываемся на меня Подписываемся на данного На Смоккетин Смоккетин, это вообще ч, четкий Спонсор вот. Это самый сейчас, на данный момент, самый жирный Спонсор, который был за всю историю Доната, вот, за всю историю стримов Вот, поэтому только Спасибо вы набираете <св> Что творится, <с> Блин, мороженое, ёпта ворожено, епта Класс! Просто охереть. Просто, опа! Гиря, блин, да ёпай, РСТ. Жесть! Подожди... как, Вы что творите, пты! Вы что творите? Так, так, так... Жесть! Вот... Спасибо большое, всем, Камила, большое спасибо Смокитин спасибо большое Подписываемся, ставим лайки, рассказываем друзьям Забираем Камилу, забираем Смокитин, подписываемся на них Вот, сейчас я модера отдам Как я и обещал Так, модер есть Все, сундук Забирайте сундук, Три минуты, чтобы забрать сундук Актив, актив, лайки, подписки Давайте, полетели Сундук забирай, самый активный, полетели Сундучок забираем Сундучок забираем, сундучок забираем, лайки ставим, подписки делаем, сундучок забираем, лайки ставим, подписки делаем, раз сундучок забираем. Давайте, репостик делаем, раз живем людей. Открывайте, Когда закончится обратный счет, тогда вы сможете открыть. Поэтому давайте ставьте лайки, активно я забираю. Потому что реально я пробовал его нереально поднять, это сундук. Я на трех стрин, там столько сундуков раздавали, это нереально, реально, там, там то, такой большой поток людей. У меня вполне реально, кто-то э, кто заберет, 16 человек заберет, поэтому давайте лайки ставим, подписки. Рассаживаем друзьям, жвем друзей, чтобы получали халявные монетки, вот, 20 монеток. 20 монеток я уже раздал, 20 монеток, лайки, подписки лайки, подписки, раздачи, лайки, подписки, репосты, лайки, подписки, репосты. Я не буду повторяться, я буду повторяться, пока вам не задолбится. Лайки, подписки, репосты, вы забираете подарочек. С каждой отпиской под, под, под по, требованиям к подписчику прибавляется. Так, у вас осталось 12 минут, чтобы у меня выбить сундук. 12 минут у вас осталось, чтобы у меня выключить, не то чтобы выключить, а разграбить меня на сундук. Давайте, грабьте меня. У меня еще 50 сундуков. А через два подписчика, за то, что подписываются, через два подписчика будет сундук. Недобросовестные подписчики, ты смотри. Ну уже. Ну уже. Кто-то подпишется. Кто-то хочет, сундук, или нет? Или уже все? Два подписчика. То есть что, что он подписался? Опа, еще один. Еще один. Еще один.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 Это самое важное, что надо для получения сундука. А с отдельные дарители. Все, кто дарят подарки, увеличивают сундук количество сундуков. Один подарок равно один сундук. Поэтому давайте гасите. Один подписчик, что никто не, не хочет подписаться, что ли? 315 человек посмотрело, вы бы уже давно меня 7900 набрали если подписались бы, если бы подписались уже бы 2 мега сундука выпадало б. один бы выпал бы, второй ну, уже два 2 мега сундука и 2 ультра сундука выпало бы но вы не хотите, я так вижу, сундуки получить, да? опа, наконец-то ты сотрись, училась, чудо, жесть Случилось чудо, кто же заберет? Кто же заберет? Опа, ничего себе, я понял, хорошо. Хорошо. Опа. Отписка равно плюс один подписчик. Давайте быстрее быстрее быстрее быстрее лайкаем подписываемся делимся с друзьями чтобы еще больше подписались давайте быстренько подписывайтесь ставьте лукасы, рассказывайте друзьям получайте сундуки бегу у вас сейчас шанс забрать мега сундук который кстати уже просрали ну блин ну ладно я я уже просто уже надоело повторять еще один Сейчас один подписчик. Я вижу, вы активно, жестко так делаете, лайкайте. Поэтому давайте еще кто-то, еще один, один, один. Кто, кто заберет сундук? Кто заберет сундук? 49 подписчиков, и мега-сундук вылетает. 20 секунд осталось. Активнее прожимай. Давайте 20 секунд добьем максимально активно лайками. Давайте быстрее. Чем больше лайков, вообще будет замечательно. Опа, еще один подписчик. Спасибо большое за подписку. И еще раз спасибо большое за подписку. 47 подписчиков, и, и выпадает мега, это самое, мега, мега. Сы капец. Ну, подпишись, подпишись. Так, это получается два сундука еще должен, хорошо. Хорошо, чем больше подарков, тем больше сундуков, напоминаю еще раз. Чем больше подписок, тем больше, тем больше подарок выпадает. Ой, чем, тем больше сундук выпадает. Во. Забираем сундук. Забираем. Забираем. Все, забрали. Замечательно, еще один. Еще один. Еще один забираем. И последний сейчас подарок будет. Пол двенадцатого. Почти, офигенный. ну конечно, вы даете... О, 15. 20 онлайн сделаем, это будет безумие. Любой подарок, вообще любой. Какой хотите. Спасибо большое за подписку. 43 подписчика. Опа, еще один подарок. Все, запомнил. Еще, значит, еще два подарка. Замечательно. Теперь я хотя бы себе в ноль отправляю подарки. Забираем, не. Сейчас заберем. Спасибо большое за подписки. Спасибо большое. Ай, блин, что же с вами делать, е что с вами делать? Молодец, молодец, спасибо большое за подписки Вот это, кстати, такого и делать не надо, я такое не люблю Ладно, давайте я по чуть-чуть буду раздавать Фиг с вами Заскамили так за заскамили, нет так не, все Поехали, Четыре монеты раздаю Полетели Кто-то заберет кто-то не заберет Ну, точнее, буду готовиться к сну Спасибо большое за подписку И еще раз спасибо большое за подписку Офигеть Вообще какой-то топовый донакин Офигеть Так, а, я завтыкал, сори, я уже засыпаю. Еще один. Улетает. Еще один сундук улетает. Спасибо большое за подписку. Что вы творите? Я офигею, о чем прикол? Что не будет? Я, я все вижу. У меня не настолько летит Вот, смотрите, жесть, какая классная цифра. Это жесть. О! 18-райна, вы что, сдурели? Спать идите, ё -моё. Я домой Х я хочу спать, блин, а вы сидите тут, цветок мне... Вы сидите меня тут, разрываете трафик, вы че? Ну, хотя бы уже подпишитесь. 21. Это рекорд. Это новый рекорд. 21. У меня не было 21. Это жесть. Я с Украины. Так, все, у меня больше нету этого сама. Подарков больше нету, все. Халявчики и это самое. Нету, все, у меня нету монет. Все, я бомж. У меня 9 монет осталось, я бэмш Я бэмш У меня 9 монет, все Все, все, все, все, все, только ради подарков Только, э, только ради подарков скину Все, теперь больше реально Теперь раньше подарки, ну, то есть Я не знаю, подарите мне жесткий подарок Тогда я отдам все оставшиеся монеты Спасибо большое за подписку У меня, я бэмш 120 мне пришло Короче, 110 монет, не, 100, 111 монет я сегодня уже по пораздавал. по-раздавал. У меня был баланс, 119 раз, Спасибо большое за подписку. Капец, как вас много, я в шоке. Мне уже, уже, мне уже 100 лет мне... Спасибо большое за подписку Спасибо большое за подписку Нет, к сожалению, я не помогаю К сожалению Спасибо большое за подписку Дело 20 онлайна 20 онлайна 20 онлайна Вы дикий, спасибо большое за подписку вам всем. Спасибо большое за подписку. <свист> <свист> так, без 9.12 без 9, как раз. Рекорд. 22 2 в 22 онлайн. Новый рекорд. За сегодня мы вбили один рекорд, установили новый рекорд. 24, еще один новый рекорд. Спасибо большое за подписку. 24 онлайна. Вы шо творите? Ну -мо. И... Спасибо за подписку 24 онлайна Я не знаю, ну держите 30 Сколько, блять Я просто держусь, чтобы не загорать, реально 33 онлайна 39 онлайна Вы что делаете, кто что делает Мы накрутку что-ли подрубили 48 6 Это что делать это что, накрутка или все, Я не понял. Меня хоть не забанит за это? 55 на. Охренеть. Надо заскринить. Блин. Да ладно. 57. Спасибо за подписку. 57. 60 онлайн. 60. Подписывайтесь взаимно. Реально. За это стоит подписаться взаимно. Подписывайтесь друг на друга. Забирайте. Подарки дарите. Вот сейчас реально... 50. Это жесть. <смех> <смех> меня стрим просмотрели полторы тысячи человек. Тридцать пять человек онлайна. Тридцать восемь. Держите подарок Ну у меня, наверное, чуть-чуть это самое Ли вас оставить или что Не подарок, а сундук, держите, потому что За такое сто... стоит 57 Блять Я не могу орать я... Был бы день, я бы сейчас бы орал бы на Блин Я не могу, реально держусь Я подписался, подписывайтесь вы тоже все, кто дарит подарки, подписывайтесь. Подписывайтесь на данных спонсоров. Фу. Знаешь, мне хватит. Больше мне не надо таких удивлений до да усрачки. Спасибо. Меня просто пукан потом выдержит. Как бы это не звучало, а так бы и было бы. Так понимаю, это будет бесконечно. Все, друзья, короче, всем спасибо за подписку. Всем спасибо, кто подписался. И хотите, если хотите новые стримы, обязательно ставьте лайки. Активничайте на моем профиле. Комментируйте видосы. Как только я вижу актив, я сразу же запускаю стрим. В любом случае я запущу стрим. Просто актив, чтобы мой ТикТок рекомендовался больше кругу людей. Вот, поэтому так. Подписывайтесь, чтобы не пропускать стримы. Комментируйте видосы. Подписывайтесь на все мои социальные сети. YouTube Ютубы, ВК, туды, сюды. Ну, сами все знаете. Uh, увидимся уже на следующих стримах Всем спасибо, кто пришел